Ребята, вы на канале Суферера. и сегодня я буду делать слайм, Флак, слайм. И сразу говорю, когда вы будете добавлять пенку, то пенки надо много такой белой, а такого геля мало, чтобы не переборщить, и не будет. Я добавлю клея, только чуть-чуть, чтобы у нас получился мини. Ребят, давайте сейчас поиграем в игру, кто успеет за 3 секунды подписаться на мой канал. Начинаю обратный счет. 3. 2-1. Кто пытался, напишите мне в комментариях, я поставлю вам лайк. Лайк, о, о, о, о, стайл, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, клик, и тебя о, о, о, о, Лайк, о, о, не о, Я о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, Теперь в одной папке. Да. Теперь подожди, Милюша, сэтеробората и будем мешать. Все. Сэтеробората надо очень чуть-чуть, чтобы слайм не, не был твердым. О, видите, загущается. Да, А ну дай мне кусочек, пожалуйста. Ребята, мы приехали в одессу и миллионе купили такую машинку. представляете? Ребят, очень красное, Очень классное море Очень классный свет Мы, короче, едим тут с Миленой мороженой После этого мы вам все покажем Мы, наверное, с вами тут будем 24 часа 24 часа мне сегодня родители говорят Да, вы видите, мне папа купил лад Мне папа купил коктейль Мне папа купил мороженое Паблгам, одно розовое и синий. Ребят, а еще я заказала у папы и конечно бы мне сказали да любит море, ставьте лайк Надя, я вас тоже угощу Милена, слезь слез Ребят, тут и море классное чисто И бассейнников Очень много бассейнов тут где-то 4 Еще у нашей золотой рыбки и шмархоза папайочка. Вот это золотая рыбка. Она всегда исполняет желание, мне приносит шоколадки, конфетки и всякие разные сладости. А там... Вот наш шмархоз, он тоже не разговаривает, но понимает его только вверх. А, Папа! Че? Папа! Че? Вы же, как знаете, с вами портят волосы, одежду, но это не важно. Да, она будет, делать там салатики, разговаривать с мамой, с Катей, то мы открыли слайд и играем. Ребята, только пожалуйста, не говорите этой бабушке, она будет нас очень ругать. Ну короче, мы сейчас вам покажем, как они тянутся и все такое. Если я еще успею и он не засохнет, я вам еще у нас дома покажу какие-то видосики. Сейчас должен надо запускать. Щас, а я возьму вот эту елочку. Я хочу, ребята. Такая елка, она а, сейчас. Вот, смотрите, такая елочка. Это сначала фиолетовая, а потом синяя идет. Э, смотрите, фанка будто и голубой, но он на самом деле белый. Я вам показала, вот, ну, А са... на самом деле он белый. Так. Я уже не помню, как это называется. ребята пойдемте со мной смотрите ребята а еще э, кстати у меня Мне родители купили вот такой вот знаете 21 передачи только я вам все расскажу <соцентричный>